Да легко сказать, когда тебя эта хрень симметрическая бьет. Да пошла нам в жопу эта соревновательная игра. У меня скоро экзамены. Илиус. Ну я был близок. Ненавижу. Он теперь. Вы че? Да ну это не неприкольно. Тут вот ваш двойной прыжок, пошел он в жопу. Да. А про кого же еще? <клёх> чё? Я так не могу привыкнуть к тому, то, что у него нет кластерки. Так-то у него еще какой-то прыжок дополнительный, непонятно вообще откуда. А От что он отпрыгивает? От воздуха. У него... Дело. Да вы че? Серьезно. Да в смысле? Ну я его даже руками не закалышматил, ну что за пост такой? Так... Можно мне в Call of Duty такую же систему? Слушай, Google купим Call of Duty и просто по фану в нее будем играть. Как насчет 4К за бесполезный шутер? Ну в смысле? Он должен был вверх! Если так он вверх летит, а так он вниз летит. В смысле, как это работает? <рех> На старте, я молодец. Я, я знаю, то что молодец. Ай, ай, ай, пошли назад. Ай. <плых> <плых> <плых> <плых> нет, зад задумам не не играть. Let's be casual. О <плых> нет! Я пытался задержать. Парень такой улетел. У меня 105 хп, чел. 157. Ладно, я немножечко. Ну, я умер. Да легко сказать, когда тебя эта хрень симметрическая бьет. Пожирает, посасывает немножко. Она лучше Да, потому что она тупо ходит, зажал и все ГГ. Я жду. Пацаны, давайте быстрее, у меня ультимейт готов. А, я не там. Вот. Да в смысле? Ее не хватило буквально на два... Пин... Ля Чё, хренё, свинья? Пришел такой, пнул меня, значит. Бесцеремонно так. Вот так вот со мной разговаривать. Они получают тогда, когда получаю я. Ай. было больно. Где ты жируха? Отлично. Пошли! Ха-ха! Да вы обосрались! Да ты охренела! Ты любишь прыгать к вражеским врагам? Вражеским врагам? Возможно. Не спорю. Отлично, мы просто вытащили, мы пацаны. Вот это было тимплей, но... Так что будет три лайка и более, тот лох. Вот здесь я не поскуплюсь и возьму Бригиту. Да ты охренел! Почему ты бьешь <гл various> именно таким образом? Где же Рабасин? Иди сюда. у О, ты морсиня! Я короче, я как э, как в индийском кино, знаешь, там типа на меня летит ракета, я бью э, Хан за такой, типа махаюсь. И, и, и знаешь, такой чисто вот в рандом вверх подставляю щит. И короче, это знаешь, как в натуре, как в индийском кино. Он дракона пустил! Вот кто-то Шаптона пускает, а кто-то дракона. о а нет! Черти, вонючие! Я скинули. <связан> да вы! Наверное, потому что. Нахера, блять, еще одного саппорта! А? Да заткнись ты, дурак! <связан> Ого. У меня залагало пас! <связан> а теперь подумай, насрать мне или нет. <связан> Здорово. Надеюсь, тебе монтажик зашел, ибо я собираю материал потел. Да и в принципе во время процесса монтирования тоже потел. Сейчас ты видишь перед собой возможный новый видос. Но это так, по секрету. 10 лайков. И я начну делать новое видео про мои новые девайсы. А тебе спасибо за просмотр, подписку и лайк. Пока.